всем привет доброе утро добрый вечер все это смотрите когда идите приятного аппетита вам ребятки я очень дико извиняюсь за вчера что не вышло новое видео я просто-напросто забыл безответственно к этому подошел признаю но сегодня будет ролик смотрим ставим большие пальчики вверх комментарий подписочку и будет классного тебя в жизни бро поехали ну все я собираюсь идти снимать сегодня у нас по плану строечка точнее не стройка точнее заброшена стройка недострой мы там полазим посмотрим что к чему кстати на этом видео точнее на этой стройке мы как-то забирали посылку из Darknet. ссылка будет на видео в описании большая лесенка. А нас тут мало, всего лишь три человечка, тут должно быть весело, пойдем от самого верха мы. Зима, тепло хоть, чуть-чуть тепло стало. Бы. Не... Я такого не ожидал, конечно. Однако... Я тоже не ожидал, когда мы сюда уже поднимались, смотрели. Ну-ка, Катаемся. А фонарика нету, Смотри, туда зайти посмотреть. И Женька танцует. Тут классно. Мужик пошел копался, Сними, да, сними да. Вот видишь, откопал. Лайк. Лайкосик, видосик Можно все, если ты не боишься упасть. Я знаю. Ну на крыше. На крыше Более качественное видео будет уже на канале вечерком. Пойдемте по этажам пройдемся по лазе. Снимите, я прохожу полосу препятствий. Холодно, холодно назад. Холодно, голодно, сыро и темно Блин! <связывая> Блин! Прокатился, давай, вставай! <связывая> Ой, ты кадр! <связывая> В подвале Матрику! Разочка такая. Здесь кто-нибудь есть? Да, я могу Чай, будь. Если здесь... На самом деле тут не так уж и весело, как это далось. Наверное, потому что холодно. И нечем тут заниматься. Да, я хочу пустить. Район включи. Цвета минимум. И ничего не видно. Формализим? Ты не пятку надо прошить. Будет нормально. Адиспа! А <связь> Быстрее выноды! Это а реклама! О, нет, где-то шлак! Подписывайтесь! Будет весело! Это просто пока проба начала! Кроме всего, на следующей неделе будет хороший видосик. Мы поедем по подземку нашего города снимать качественный контент. Будет круто. Так что советую вам подписаться на канал, поставить большие пальчики вверх прокомментировать видео и быть в курсе моих событий моей жизни и да всем кто спрашивал про а, второй выпуск посылки с даркнета она будет в ближайшее время просто было ленчато заморачиваться скоро ждите на